Но здесь, коллеги, мы с вами можем столкнуться с одним конфликтом. Собственно говоря, вот этот вот конфликт, что этот принцип является рабочим для систем, рабочим для реальности, рабочим для эгрегоров, но убийственным для человека. Потому что в биологическом человеке, в человеке формы Диониса и сути Диониса, причинность растет снизу вверх. У него причина начинается с себя и раскрывается в реальность. А этот принцип, принцип реальности говорит, причина формируется от реальности и смещается на человека. И поэтому человек канала Диониса, человек типа Диониса, Именно по причине наличия вот этого принципа он с реальностью всегда конфликтует. Если бы в этом мире жили одни фебы, нас бы с вами, коллеги, тут не сидела. Мы бы довольствовались тем, что есть, и проводили бы волю высших систем. Но поскольку мы тут сидим, мы сидим по причине того, что мы вступили в конфликт с этим принципом. Причем как Фебы, так и Дионисы, потому что Фебы, существуя в среди Дионисов, понимают, что реальность делает любимых несчастливыми. Я-то ладно что-то, но тех, кого я люблю, она делает несчастными, и я это несчастье вижу. А для Феба нет худшего порока для самого себя, если тех, кого он любит и кто он, о каком он заботится, несчастны. Но сначала он, конечно, разберет себя по винтикам, выяснит, что же во мне такое не так, а потом, собрав воедино и поняв, что у собственно говоря, ничего не изменилось, проблема-то да, еще где-то надо искать, в самом принципиальном построении реальности, начинает смотреть на реальность и понимает, ага, ну понятно. Дионис ничего не разбирает, он просто изначально несчастлив в тот момент, когда сталкивается с этим конфликтом. На какой момент он сталкивается с этим конфликтом? Все зависит от уровня бытийности самого ребенка и человека Диониса, который пришел сюда развиваться. Его бытийность, как правило, соответствует какому-то эгрегориальному уровню. Как правило, всегда система старается, чтобы на этом мире, на канале Диониса, воплощались люди с очень низкой бытийностью. Почему так удобно в системе? Потому что гарантированно его бытийность будет не выше, чем эгрегоры его рода и семьи. А это значит, что конфликт с реальностью будет убит в зародыше просто вот на самом первом этапе, на самом, вот в, самом, в самой структуре, в самом построении. Родительская среда внедрит в него этот принцип и это, собственно говоря, начнет ограничивать и убивать его дионисийскую природу. Он станет как феп и будет ориентироваться на разрешение пространства, когда причина идет от эгрегоров. Причина развития, причина существования, причина бытийности идет от эгрегоров. Малая бытийная масса всегда будет поглощена или подчинена более высокой. И поэтому очень важно, чтобы у маленького существа, которое пришло в какую-то определенную семью, личная бытийность была не больше, чем бытийность эгрегоров. Но иногда у этого маленького существа бывают, скажем так, некие покровители в виде личных, персональных дэймонов, да, если его не успели там, покрестить, обрезать или что-нибудь еще с ним сделать, непотребное, да, чтобы от этого демона его отрезать и дать другого, то тогда он, его бытийность начинает резко меняться, и в какой-то момент она начинает превышать эгрегор, эгрегориальную систему бытийность той эгрегориальной системы, в которой он находится. Он либо эту эгрегориальную систему очень быстро поглощает, то есть подкручивает под себя, и она становится слушаться его, то есть она начинает жить под его, по его законам, либо он выскакивает из этой системы и переходит на тот уровень, который ему по бытийности близок. Но там опять начинаются конфликты. Он останавливает свое развитие на том уровне, где сталкивается с эгрегором, который бытийно его превышает или сумели его одолеть, поглотить его бытийность или внедрить принцип ограничения, отрезать его от поддерживающей системы, от его собственного бога, внедрить ему программу непротивления. И вот, вот этот вот принцип он как раз и является основанием не только всех существующих, существующих революций, потому что принцип построения реальности входит в конфликт с построением личной реальности человека. И когда таких людей набирается определенное количество, когда конфликт внутренний переходит во внешний, то есть он начинает враждовать уже не с самим собой, а выплескивает этот конфликт наружу, то есть он становится как эгрегор враждебен, то тогда происходит вот это вот разрушение пространства. Как правило, разрушается только как, или корректируется только какая-то одна из первооснов второго круга нынешнего второго круга, традиция, добро, зло, свобода, вот что-то там происходит изменение, как только это изменение пошло, как правило, бытийность человека успокаивается на какой-то определенный период времени, пока он перерабатывает себя в новой реальности. Но как только реальность становится опять закостеневшей, становится опять жесткой, Мы сейчас с вами пытаемся сделать такую реальность, которая вот этот вот принцип, конфликт этого принципа нивелирует. Нивелирует. Сделает его, наверное, более неразрушительным, а созидающим. Когда этот конфликт не вступит в противоречие с реальностью, а будет являться основанием для того, чтобы изменять себя внутренне, повышать свою бытийность таким образом, чтобы реальность начала плавиться под твоим взглядом, как сливочное масло на солнце. Сама плавится, чтобы не надо было никого убивать и ничего разрушать.